Ну, начинайте. Ну, раз, два, это Нормально. Там уже кажется, а, начинаем записи. Потом еще можно будет это, а можно так оставить. Вот здесь уже начинают не выдерживать. Кто-то даже не дождался начала. Кстати, ну, это уже их дело, будет они смотреть, это не будут. Это как это, первый закон, первый кон мироздания, это закон, как там, а, забыл, ну, ладно. Забыл, ну, забыл. Да, свободную волю, благодарю. Это обычно как бывает. Сейчас я постараюсь просто покороче. И правда, может быть, многим будет интересно по относительно задолженности по коммуналоке из с позиции там, официальных, ну, документов ЖК РФ, например, Жилищный кодекс Российской Федерации, все там подзаконные уже дальше акты, идут более низкие. Вот, там, стороне правительства, например, раз, я сейчас не помню, там, по коммунологии, они даже называются. Но я, вкратце, том, обычно как коммуналка следует за вся коммунальная эти коммунальные там свет, газ, там электричество, они следуют за человеком, а не за жильем. То есть, если человек, например, там до мая владе, это был собственником жилья, там, ну, это Росреестр, например, да, там был зарегистрирован право, потом он ее продает, то есть все долги, которые были по май. Да, Михаил, можешь уходить, в принципе, вот эту запись останусь. Нет, не скоро, даже заснешь. Я шучу если я сейчас более менее сосредоточусь, я вспомогу, по, по, короче, это все, то все долги, которые были по май, они сохраняются за, за тем собственником. А те, которые новый приобретал с май, там с июня и дальше, это уже его долги. Поэтому взыскивать, если могут долги, то они только по май взыскивают. Опять же, ну, как бы с человеком, как правило, если мы жилье, берем жилье, там, да, ну, либо там организация, если собственник организации, там, ИП или кто-то еще. Есть такая одна особенная, скажем так, коммунальная оплата, которая немножко другой порядок. Вот это как раз то, что Алена спрашивала меня в личке сейчас, ну, сегодня там, взнос за капитальный ремонт. У нее немножко другая природа, она следует не за тем, кто должен, не за должником, ну, там, просроченным, либо срочным должником, то есть, кто сейчас владеет, там, или там, владел, например, как мы рассматриваем случае по май, да, она следует за объектом, то есть, например, я был собственником квартиры и продаю, например, я Михаилу, в мае мы сделку совершили. И по всем коммунальному, так как я сейчас рассказывал, на платежах, там газ, электричество, там если там телефон, если там тоже, кстати, интернет, это коммунальный, он не коммунальный или криминальный. Кстати, как это, есть платежка, есть грабежка. Это я в одном из роликов такое слышал, не помню где. Вот. это уже, сейчас не будем, сейчас даже будем в рамках жкр разговаривать, говорить. Это, потому что там не сериал. Я все-таки юридическое образование, а не аюридическое. Я не знаю. Вот. И там, как бы, если я продал, то все долги, которые до мая были, это все мои, а он как новый собственник он с июня, поэтому он там в совокупности, кстати, налоги тоже. Ну это ладно отдельная тема. Просто он все, он только то, его только могут требовать то что только что с июня, а меня только что там до мая было все долги, которые есть по ком но Но вот именно особенность немножко другая взносы за капремонт вот он за капитальный ремонт, он следует за объектом, то есть за объектом права, ну как бы за квартиры например, ну если уж точнее совсем, за право собственности на квартиру, то есть, например, я продаю Михаилу квартиру, он думает, что вся коммуналка, ну это на 99% на ну, право, что коммуналка вся следует. За, остается за мной, которая была до этого То есть, даже просроченная, там, много лет не платила Например, мне все равно Он скажет, я тут с июня, поэтому все вот то, что после июня Я все заплачу, а все, что до этого, я не буду я он будет прав Но взнос за капитальный ремонт следует за объектом То есть, получается Ну, даже называется взнос, кстати, вот, наверное, все, в, том, в том числе поэтому Вот, получается, если я там накопил долги по взносу за капремонт он, Как новый собственник будет должен заплатить вот эту коммуналку в части капремонта Вот такая вот эта темы, Поэтому ее лучше всегда привлекать. Если какую-то недвижимость покупаете, вы можете нарваться. Ну, я не имею в виду, наверное, это капремонт, если это частный дом, это вообще, наверное, ну, не, не тема. А если это многоквартирный дом, причем две квартиры уже считаются многоквартирными, то можно нарваться на эту тему того, что вроде бы коммуналку у вас трудно будет требовать, вас даже как-то третьим лицом, наверное, привлекать не будут, потому что вы уже с ее не ну, отвечаете ту, ту коммуналку, которая была до, до вас. А вот за капремот вам может прилететь от того, что оказывается тот собственник не, ну, может быть, там даже было пять собственников, или там десять. Ну, когда она он существует, с какого года, я уж не знаю, не помню. Вот, не буду говорить. Хотя можно было загуглить, подготовиться. Ну, это уже, да, вот, Михаил уже, я что сгуглить шучу, конечно. Ему это не интересно, <с> Ну, это правильно. Главное, саму суть уловить, что, да, можно нарваться, не хотя бы, а, как правило, квитанция отражается, вот эти грабежки, платежки, которые за криминальные услуги, ой, простите, за коммунальные услуги приносят. И там бывает это, просто, простите, 2-3 последних этих, ну, платежки, хотя, кажется, легко поделать, но можно запросить даже это фонд капитального ремонта сделать запрос, ну, или самому, и лучше, конечно, собственник, чтобы это сделал, потому что ему-то, скорее всего, оплатит, потому что он собственник, и текущий, да, который сейчас собирается продавать, и таким образом все вот это будет. Возможно, если Елена появляется сюда вопрос, а она сейчас будет говорить, и не факт, что я смогу ответить. Вы самый вопрос интересен. Что, что ты сказал, надо запросить? Ну, как минимум квитанции крайние, там, за крайние месяцы, да, и там будут, ну, знаете, крапешки, грабежки, mm -hmm. платежки, да, жкх и там будет в том числе строка, строка Ну, еще лучше, конечно, запрос в фонд капита это, капитального ремонта, там некоммерческая организация есть в каждой компании. В каждом субъекте, если это Российская Федерация, там, да, ну, что текущий собственник может сюда узнать, ну, справку, там, может даже это на сайтах реализовано, многих этих фондов всяких, там, организации ЖКХ, как они там называются, по-разному чуть-чуть называются, но можно узнать, кто поставщик э, услуги по взносу за капремонт, как бы странно не звучало. По взносу это понятно, но капремонта нет, не было уже лет 30. И вряд ли когда-то будет. Зачем эти взносы, может? Ой, ну это вот экономические, политические, больше всего вопрос а не юридические. Понимаешь, как бы считается, что он как так или иначе будет, или в каком мере, случае может быть даже эти деньги как-то там через бюджет, может быть через переселение какое-то будут пересыделены. То есть какое-то время, какой-то момент возможно предложит э, другое жилье переселиться. И, кстати, не факт, что понравится новое жилье, а если не понравится, там ничего всегда легко спорить с э, тем, что не понравилось. Это прям могут быть такие длительные тяжбы, и все это индивидуально, конкретно, конечно. Или, конечно, сливаюсь немножко, <сих> говоря, что это все индивидуально, реально, потому что трудно говорить. Не все довольны, а кто-то наоборот доволен, наоборот – это, покупают э, рушающееся жилье, а потом с надеждой на то, что получат новую квартиру, а потом ее, например, продадут. Такое тоже есть. Но для этого опять же надо соответствовать этим условиям, чтобы получить замен, замен квартиру другую, это надо там, чтобы у тебя жилья не было, другого всего остальное, там какие-то несколько условий есть. А то, что его не проводит, но ну, как бы здесь надо пытаться их доложить, это уже вопрос, как это в социологии права, есть термин Кирилл титаев если скидывал давно, мобилизация права, как он рассказывает, что если вы пытаться их это, заставлять это все делать. Но, опять же, тут уже больше рекомендаций мне Олеги, конечно, импонирует, когда он говорит. В одно в одну... Э, э, Морду-то тяжело... Я, кажется, перефразирую своим языком. Да? В, одно, в одно лицо это тяжело все требовать, добиваться этого, этого всего. Я пока у Ромы выключу звук, если что, он спросит. Вот. Какой вопрос, если появ появится? Это... Ну, как он говорит, там, в очереди, там, такие делать, не два-три человека, не один сходить, а куда-нибудь хотя бы там с двумя-тремя человеками хотя бы, да, чтобы тебя поддерживали, там, морально хотя бы, да, и как вот мы, например, любви помогали, как могли, хотя мы, конечно, детенционно были, чтобы когда она там задерживали, когда там, да, Олега, там, в начале 2021 года, да, с Яном, вот. Поэтому тут как бы, конечно, ну, одному будет тяжеловато, наверное, хотя, знаешь, с другой стороны если ты изучишь тему эту, может быть, и не совсем тяжело, то есть ты, знаешь, где кого за что зацепить, задеть, но это как бы, да, это как минимум занимает, за что юрист там и платят, это занимает, там, скажем так, линейное время, да, вот это всю тему. Ну, вот смотри, долго не платили, да, ну, практически совсем за этот, как, как вот сказали, что это добровольно платить mm. за этот капитальный ремонт. Теперь они без без всяких этих суд карт какой-то как ты наверное, знаешь какой-то короткосрочный суд может быть судебный приказ или упрощенное производство вот какая-то она упрощенная через чур что слишком короткая без этих и свидетелей без никого просто судья сама захотела по по короткому сделала и ну, что есть, то есть судебный приказ нет. его в течение 10 суток можно легко отменить, но надо успеть. Если бы под... знать, что он есть, а никто не знает, что его сделали, просто приходишь за деньгами в банк, а тебе половину уже урезана. Уже специально. Ну то есть сразу можно даже обравливать на этапе после исполнительного производства, как я помню, если это все актуально. Если не получал никто судебный приказ на руки, то э, момент его обравливания начинает течь с момента получения. 10 вот этих, кажется, суток даже, или дней рабочих, я не помню. Ну, там что-то 10. Ну, небольшой, кстати, срок, на самом деле, на практике, как и это получается. Вот, но все равно есть срок. А Его, -то кстати, занимает? можно восстановить, попробовать. Что писать? Самое да. легкое – отменить. <рекрасно> приказ это прям лайфхак. Многие за это деньги берут, но коротко, знаешь, очень коротко, прям, ну, <рекрасно> достаточно стороны по делу. То есть, там, естественно, да, взыскатель, должник. То есть, ну, то взыскивается, кого взыскивается, как правило, на сайтах судах, судах мировых это есть все, эти данные, да, ну себя ты знаешь, свой адрес, и делал номер такой, это опять же на сайте суда можно увидеть, вот я вот тогда -то узнал, что судебный приказ получил его такого-то числа, и если ты там 10 суток успеваешь, просто пошу, просто 200 слова, по сути, прошу отменить, все, он легко отменяется, но если тебе надо срок восстановить, то там... Ну, как бы отказ, что ты получила его, там что 10 суток не прошло, например, там какую-то копию конверта или там стрелькот на конверт этот почтовый, да, что ты получила его, там, 10 суток не прошло, ты там, э, если там была в больнице, там, лежал на излечении там, пытаешься его восстановить, этот, ну, срок, потому что ты, ну, как бы он не засчитывается, пока ты там лечился где-то, где-то там отсутствовало длительное время, например, да, тогда прикладывать эти копии документов. И искать вот, копии документов таких то поэтому весь суток шло с этого момента. Вот так вот еще. А тогда сейчас пытаются в взыскать, конечно, по-быстрому. Не, не дожидаясь получения приказать. На интернете можно это, от, от, отказ написать. Ну, кстати, вот, знаешь, это я рассказывал уже, это я сейчас тоже под запись постоянно расскажу. Самый парадокс в чем судебной системы, как бы официально заявляется, что мировые судьи это самое низ, самое дно, они самые доступные. И, ну, более высокой уровень это районные суды, а дальше областные суды, и все. Но это общая юридикация. Есть еще параллельно арбитражность между ну, бизнесменами, скажем так, суды. И на практике получается, что наоборот, самые доступные, самые удобные, самые легкие в плане там... Сейчас вообще можно арбитражно судиться, не выходя из дома в арбитражных судах. Ну, это быть представителем в том числе. Вот так вот онлайн, грубо говоря, позвонить и из дома своего позицию доносить до суда свою. Вот так, как мы сейчас в скайпе сидим. А в районные суды еще можно подать электронный документ там есть заморочки, по некоторым документам надо, ну, там, кажется, все документы надо с госуслуги быть авторизованным, и, каждая запись должна быть подтвержденная, но я успел подтвердить, когда, ну, я просто с паспортом сходил, куда то там в это ближайшую администрацию, и не подтвержденная запись, да, кто идет спать, к тем, кто сложится спать спокойного сна, как в той песне, ну, сначала под фиксацию потом послушайте, если интересно, там даже больше аудио, наверное, интересно вот. А, так, что я говорил, да. А в мировых судей вообще нет электронной подачи документов. То есть там есть электронная почта, например, но там это как, да, ты, если подаешь, там пытался недавно подавать, они говорят, нет, пока вы нам дручками не принесете этот документ или через почту, известно какую, да, АО, Почта России, то ничего не получится, как бы, извините. Если вы хотите нам электронно, ну, через почту направить через электронную, вы нам, пожалуйста, еще так принесите, ну, в письменном виде. То есть, получать мировые судьи, придется топать ножками, как, как или это на почту идти ближайшую, отправлять, такая фигня. Ну, там еще вопрос с доверенностью, что они еще доверенность потребуют, если ты не сам приносишь, а если сам, так, ну, с паспортом, типа, вот это вот еще, каждый заморочка, хотя... Они спрашивает, сейчас, сейчас в, легче. Кто спрашивает, кто в, в, в ты? Говорят, я они... вверх, все. Ну, сейчас души. они все сидят в клетках и в наморниках, понимаешь? Все эти... попрятались. Ну, и, ну да, да, это как... Это по мирового Судью даже в глаза никто не, не видел. Есть он вообще, нет его. Ну да, это в том числе, эти меры, они в том числе не только на здоровье, там право там, на медицинскую помощь, они, еще, они и на правосудие сильно пограничивали доступность. То есть сейчас слушатели не всегда пускают судебные судебный процесс. Хотя я не любил сидеть у меня в не это, а следующее. Я сидел, слушал предыдущие у этого судичного процесса, а сейчас тяжело стало заходить. Да, ну это да, когда есть такое. Ну и как одна из, кстати, этих фишек этого режима, так сказать, режима-не режима, вот этих мер известных таких. Как, может быть, это не изначальная цель, но одна из таких гешефтов э, такого, скажем так. Ага, система. Да, как я вижу, такой один из, скажем так, минусов ну, для меня, в том числе, как для юриста. Такое препятствие дополнительное. Везде раньше можно было просто так заходить. Ну да. Так я, если ответил, если понятно, можно будет э, это остановить запись. там, Тем более, а, кстати, а кто может ее остановить? А он говорит, пять пошел Михаил или не пошел? Ну Нет, попробуем. Нет, он здесь. Установить? Установить да. сейчас. Ну, наверное, если вопросов никаких нет. Ну, там еще Роман заходил, что-то пытался. Ну, просто нечаянный микрофон включил, не знаю. Но ну, если что, можно тут отдельно еще записать. И, кстати, не знаю, но у меня фон некрасивый. Короче, не просто отклоните все.